здравствуйте друзья с вами михаил прошулин и сегодня я хочу показать вам обзор проекта golden радио это видео моего партнера алтая также вы не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки все ссылки на проекты будут внизу под видео Итак, приятного просмотра Друзья, всех приветствую на связи Алтай И давайте сегодня поговорим еще об одном интересном инструменте для заработка в экосистеме WebToken Profit Поговорим об инструменте с загадочным названием матрицы Golden Ratio или Матрица Золотого Сечения Данная площадка также позволяет зарабатывать, наращивать наши активы в монетах век на полном пассиве И для того, чтобы стартовать на данной площадке, не нужны большие крупные инвестиции Достаточно стартовать, можно в зависимости от выбранной гильдии вот на сегодняшний день в матрице Golden Ratio 7 гильдий и есть гильдия, допустим, старт. Здесь э, старт данной гильдии начинается с 0,06 монеты век. Точки входа в различные гильдии разные. Вот В гильдии X здесь точка входа, одна ячейка стоит 1 век. Друзья, давайте поговорим о преимуществах данной площадки по заработку. Плюсы матриц Golden Ratio, конечно же, то, что стартовать в бизнесе можно с минимальной суммы. Вход от 0,6 монеты век. По сегодняшнему курсу, там, учитывая то, что монета стоит 3,5 доллара, то получается, что стартовать можно буквально с 20 центов. Одна ячейка стоит в гильдии старт 20 центов. а Также принцип работы данной матрицы очень простой. Если взять классическую матрицу, там она шестиместная, семиместная в виде пирамиды, бывают гибридные матрицы, то здесь матрица, она в виде одной большой длинной бесконечной очереди. А те партнеры, которые подключаются сегодня, завтра, послезавтра за вами, они, соответственно, подталкивают очередь вперед, и, соответственно, те, кто раньше зашли в проект, они выходят на выплату. Огромное, конечно, преимущество в том, что в данном проекте зарабатывают даже новички, так как здесь данный проект сюда не надо приглашать, партнер просто покупает ячейки, встает в общую очередь и через какое-то время выходит на выплату гарантированно. Данная площадка, данная матрица, они беспроигрышные. Если в обычных классических матрицах 70-80% партнеров уходят в минус или в ноль, то есть не могут зарабатывать, то вот здесь на 100% вы заработаете. Второй момент и очень Важно, это то, что данная площадка дает 400 иксов на каждый вложенный доллар. Допустим, если вы инвестируете в площадку доллар, то, соответственно, через год-полтора-два вы получите 400 иксов. То есть здесь нет такого, что вы получаете мгновенный доход. Но за счет того, что есть алгоритмы определенные, которые увеличивают ваши инвестиции, вы гарантированно получите 400 иксов. На площадке, как я говорил, 7 гильдий. Один раз в месяц команда Искандера Хасанова проводит акцию Step 1, но об этом чуть ниже. Давайте сейчас на примере, допустим, гильдии Кубера сделаем расчеты, и я поподробнее расскажу, как и что. Так поехали. Идем в наш кабинет, выбираем гильдии, и давайте выберем Куберу гильдию. Вход в данную гильдию 36 сотых монеты век, в день лимит Три ячейки мы можем только купить. На сегодняшний день вот здесь вот отражается вся статистика. Принцип любой из матриц золотого сечения Golden Ratio в том, что здесь используется числовой ряд Fibonacci. То есть число Fibonacci. Что это такое? мы знаем обычный числовой ряд, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее, то числовой ряд Фибоначчи, он немножко по-другому устроен. То есть следующее число Фибоначчи, оно складывается из суммы двух предыдущих. Допустим, вот x 5 складывается из суммы вот двух чисел Фибоначчи. 2 плюс 3 равно 5. Следующее число Фибоначчи складывается из суммы двух предыдущих. То есть 3 плюс 5 равно 8. Следующее число Фибоначчи уже будет 13, так как 5 плюс 8 равно 13. Соответственно, легко догадаться, что следующее число Фибоначчи будет уже 21, так как 8 плюс 13 будет 21. Матрица Golden Ratio состоят из 5 площадок X2, X3, X5, X8 и X13. И, соответственно, любая ячейка начиная свой старт с площадки X2. То есть по мере прохождения данной площадки вы получаете... Вот на примере гильдии Кубера вы получите 1,2 век. То есть 20% вы автоматически э, получаете на кошелек, то есть 0,24 века. Остальные 80% инвестируются в следующую площадку X3. Также, когда площадка X3 закрывается, вы получите 2,88 века. 30% начисляется вам обратно на баланс, и, то есть это 0,864 века века, а остальная сумма 70% идет на реинвест следующей площадки, площадки X5. Соответственно, когда закрывается площадка X5, вы получите 10 монет век, 50% вам приходит на баланс, на кошелек, и оставшиеся 50% идут на реинвест площадки X8. По закрытии площадки X8 вы уже получите здесь сумму в 40 монет век, 80% прилетает к вам на баланс то есть 32 века а остальные 20 процентов идут на реинвест пятой площадки x13 здесь после закрытия площадки x13 вы получите 104 века и 100 процентов прилетает к вам на баланс суммарно с одной ячейки в гильдии кубера стоимостью 036 век вы получите 142 монеты век то есть суммарно 40 тысяч x здесь вся статистика по передвижению ячеек и до деления и до перехода на площадку x3 с площадки x2 осталось 15678 ячеек надо заполнить бывает так что движение немножко притормаживается и соответственно раз в месяц, обычно в числах 15 месяца, команда Искандера Хасанова делает степ 1, то есть ускоряет нехватающие ячейки, просто докупаются, заливаются в систему. Соответственно, этот шаг делается только на площадке X2, и э, когда э, с, на, на данную площадку заходит такое количество ячеек, автоматически начинается движение в следующих, в X3, в X5, в X8 и в X13, соответственно, происходит очень мощное Движение на всех других остальных площадках. Часть партнеров сразу же выходит на выплаты, часть с площадки X2 переходит в X3, с X3 в X5, в X8. Вот таким вот образом идет постоянное бесконечное движение. И, друзья, давайте немножко статистики, да, сколько мы можем зарабатывать на данной площадке. Просто немножко поиграем цифрами. Возьмем для примера гильдию Кубера. Одна ячейка в гильдии Кубера стоит 0.36 монет век. По сегодняшнему курсу это доллар 26. Ячейка после прохождения 5 площадок суммарно даст нам 142 монеты век. И если вы возьмете простую стратегию, допустим, да, что 30 дней будете инвестировать по 3 ячейки в день данную гильдию, то суммарно вы инвестируете 90 Купите 90 ячеек и, соответственно, 90 ячеек под 0,36 монеты век. На сегодняшний курс умножаем 3,5. Суммарно вы в течение месяца инвестируете 113 долларов. Но через какое-то время, возможно, полгода, год, ваши ячейки пройдут все 5 площадок и выйдут на выплату. То есть суммарно вы получите после прохождения всего пути 12 780 монет век если посчитать по сегодняшнему курсу это 44 730 долларов а представьте что курс монеты век через год будет допустим 10 долларов то есть это ни много ни мало 127 тысяч 800 долларов друзья на этой площадке очень легко зарабатывать все просто единственное нужно то есть делать инвестиции каждый раз понемногу и должна быть определенная дисциплина то есть вы знаете для чего вы инвестируете и соответственно Спокойно, каждый день, по чуть-чуть, э, выбираете какую-то одну из гильдий и инвестируете. В принципе, на сегодняшний день 7 площадок, и вы можете спокойно инвестировать в них. Э, мы не знаем, какая из них выстрелит раньше. Все зависит от того, насколько активны будут партнеры. И, соответственно, в любом случае, матрица дает хорошие иксы. И, и придет тот момент, когда ваши ячейки пройдут все пять площадок и выйдут на выплату. Год в любом случае пройдет, поэтому, в принципе, вы можете начать старт в матрицах с небольшого шага, выберите какую-то гильдию и начинайте в нее инвестировать. Там по одной ячейке покупайте, по две ячейки, у каждого будет своя стратегия. Ну, конечно же, рекомендация участвовать во всех гильдиях. Желаю всем удачных инвестиций, большого профита и всем пока.